Привет! В этом видео поговорим о недовольных клиентах, которые, конечно, есть в любом бизнесе. Но я хочу здесь немножко перевернуть ракурс и посмотреть на то, что недовольный клиент, это может быть с одной стороны проблемой, но с другой стороны это может быть и возможность из негативной ситуации попробовать получить положительный эффект. Вот об этом мы и поговорим в этом видео. Итак, поехали! Почему клиент недоволен? Ну, причин на самом деле может быть много, но суть причины будет сводиться к следующему. У клиента были определенные ожидания относительно продукта, услуги и сервиса. И вот эти ожидания не оправдались либо частично, либо полностью. И вот в такой ситуации клиент будет злиться, будет проявлять агрессию, будет отстаивать свои интересы. Здесь, конечно, есть такой тонкий момент, что клиент не всегда бывает прав. То есть он может что-то сам себе нафантазировать, придумать, завысить ожидания и таким образом ждать, что вот мы эти ожидания должны выполнить. То есть бывают и неадекватные клиенты. Но давайте в этом видео мы больше будем рассматривать такой момент, что все-таки есть какой-то недочет или изъян со стороны компании и клиент имеет право злиться и быть недовольным. Есть одна важная особенность, которую нужно учитывать, что когда все хорошо, это воспринимается как само собой разумеющееся. Клиенты не склонны в этом случае благодарить, писать положительные отзывы, потому что так должно быть. Но когда что-то пошло не так, есть какие-то изъяны, какие-то сбои, вот здесь есть мотивация, повышается активность, это святое дело высказать свое мнение, написать негативный комментарий и так далее, даже если это какой-то незначительный изъян. Еще одна особенность, вот в таких ситуациях, когда что-то пошло не так, то есть привезли не вовремя, привезли не то, не того качества, в процессе оказания услуги были какие-то изъяны. изъяны, клиент настраивается на негатив. То есть он думает, что дальше его будут обманывать, его проблему решать не будут, и дальше все будет плохо. Почему? Потому что на практике чаще всего так и бывает. И вообще плохое имеет свойство запоминаться. И поэтому клиент настраивается на негатив, и у него появляется агрессия, он настраивается на войну, на то, что сейчас придется защищать свои права, защищать свои интересы. То есть он настроен на самый худший сценарий развития событий. И вот эту особенность, ее можно очень круто использовать. Ваши самые недовольные клиенты – это ваш самый большой источник обучения. Смотрите, в каждом бизнесе могут быть свои ситуации, процессы, которые могут давать сбой. И условно их можно разделить на три типа. Первое ⁇ это легкие отклонения. Ну, понятно, что в каждом бизнесе будут свои критерии, что такое легкое отклонение. Ну, допустим, салон красоты, девушку попросили подождать 15 минут. Второй тип ситуаций ⁇ это среднее, отклонение средней тяжести. Ну, например, интернет-магазин задержал поставку на один день. И третий тип ситуации – это форс-мажор, это уже серьезное отклонение. Вот из первых двух типов ситуаций можно попробовать извлечь выгоду, извлечь позитивный эффект, используя как раз именно то, что клиент настраивается на самый худший сценарий развития событий. И его можно удивить именно тем, что компания может сразу встать на его сторону, показать себя максимально профессионально, начать решать его проблему, именно этим его и удивить. Потому что, как ни парадоксально, именно этого меньше всего ожидают. Именно к этому меньше всего готовы. Ключ к успеху – это создание у клиентов реалистичных ожиданий, а затем эти ожидания нужно не просто оправдать, их нужно превзойти. Приведу пример из жизни. Компания по доставке воды не приводит заказ вовремя. Я сразу в боевой настрой, звоню оператору, оператор извиняется от имени компании, уточняет у меня новое удобное для меня время доставки, благодарит за лояльность и информирует, что вот в этот заказ мне будет предоставлена скидка 10%. Я была полностью обезоружена, я была меньше всего к этому готова. И вот в этой ситуации было четко видно, что у компании этот процесс продуман. Оператор знала, что делать, как отвечать на вопросы. Она общалась со мной, давая мне понять, что она знает, что я постоянный клиент компании. И у нее были все права и полномочия для того, чтобы дать скидку в 10% и ни с кем это не согласовывать. Очень часто малый и средний бизнес сосредоточен на том, чтобы продумать, тщательно спланировать стандартные процессы, но мало кто думает о том, как и что мы будем делать, когда что-то пойдет, пойдет не так, когда будут какие-то изъяны. Пусть даже эти ситуации бывают с определенной периодичностью и не так часто. Прошли те времена, когда было достаточно просто хорошего сервиса. Сегодня клиентов нужно удивлять, и удивлять постоянно. Неподготовленность менеджеров к нестандартным ситуациям очень хорошо чувствуется, вот пока ты задаешь менеджеру стандартный вопрос, он работает в рамках знакомого ему сценария, все хорошо, как только ты начинаешь спрашивать что-то не то, ситуация выходит за рамки стандартной, он не знает, что ответить, он отвечает, отвечает типа я не знаю, я не могу вам помочь и так далее, а если здесь еще и появляется какая-то проблема и ты начинаешь отстаивать свои права, свои интересы, то менеджер вообще начинает воспринимать все на свой личный счет пытается защищаться и тут можно слышать такую обратную связь как я вам ничего не должен я лично вам ничего не обещал и вот это очень непрофессионально потому что менеджер в данном случае работает на самом деле от лица компании и представлять он должен именно компанию почему он так себя ведет потому что он просто не готов он не знает как себя вести в этой ситуации в любом магазине продавцы будут относиться к покупателям так же, как руководство магазина относится к продавцам. Продумать, простроить стандартные процессы, продажи, оказания услуг – это на самом деле только фундамент. Настоящий маркетинг начинается тогда, когда продумываются различные варианты развития событий и под них специально простраиваются свои процессы. И это не обязательно может быть что-то там суперсложное. Опять же, приведу пример из жизни. Я прихожу в компанию по оказанию услуг, неважно какую, классическая ситуация просят подождать 15 минут. То есть идет отклонение по времени. И вот я сажусь, слегка недовольная, но тут вижу сообщение, что можно воспользоваться подзарядкой для мобильного телефона. И все. И для меня это был приятный сюрприз, потому что у меня как раз мог сесть телефон. Дальше, то есть один приятный сюрприз, потом я увидела сообщение, что можно у администратора заказать чай, кофе, либо воду, и это бесплатно. Потом я в холле заметила, ну вот есть стандартная ситуация, предлагаются журналы, а тут стояла полочка с книгами, и там были и бизнес-литература, и художественная литература, то есть еще один такой приятный сюрприз. То есть было видно, что компания предвидела, что может быть такая ситуация, что клиента попросят подождать, и она вот такие вот приятные мелочи взяла, и продумала. И для меня вот с подзарядным для мобильного телефона это было абсолютное попадание в точку. И возможно, если бы не этот приятный сюрприз, я бы вот этот случай, наверное, бы и не запомнила. Хочу обратить внимание, когда человек настроен на негатив, ему можно дать совсем немножко хорошего, чего-то позитивного, какую-то мелочь, и он уже будет приятно удивлен. Но если это же дать человеку, когда он спокоен, когда проблемы нету, когда все хорошо, это такого же эффекта иметь не будет. А если получилось решить проблему и вот дать какой-то сюрприз, какой-то подарочек, это вот вообще вау-эффект. Вот как раз именно в таких ситуациях пишутся положительные отзывы, комментарии. Если все хорошо, это воспринимается как само собой разумеющееся, то есть стандартная ситуация. Здесь, как правило, позитивных отзывов никто не пишет, их нужно отдельно мотивировать, отдельно стимулировать. То есть какую фишку можно взять себе на вооружение, что взять и когда человек настроен на негатив, неожиданно дать ему позитивный опыт. Еще один момент. Не всегда получается решить проблему клиента. Но если компания повела себя максимально профессионально, встала на сторону клиента, сделала все возможное, то даже вот это рвение, пусть даже без результата, все равно может сработать в знак плюс. Да, не все это заметят, но будут те, кто все-таки это оценит. То есть наша задача сводится к тому, чтобы выявить вот эти вот иногда повторяющиеся ситуации, в которых... Процессы могут дать сбой и попробовать проиграть эти ситуации с точки зрения того, а как можно дать клиенту неожиданный позитивный опыт. Но здесь тоже важный момент, хочу обратить внимание, что все равно нужно попытаться найти баланс, нужно попытаться найти золотую середину, потому что ради одного клиента можно и в убыток пойти, а ради другого клиента, он там, например, покупает на 3 копейки, ведет себя так, как будто покупает на миллион, выносит мозг, то есть здесь достаточно проявить какую-то минимальную корректность, то есть клиенты бывают разные, и вот важно во всем этом все равно держать такую золотую середину. Несколько слов про форс-мажор. Форс-мажор это когда уже что-то серьезное и что-то серьезно пошло не так. Ни о каком позитиве здесь речь не идет. Здесь применяются подходы кризис-менеджмента и здесь задача сводится к тому, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями для бизнеса. Я надеюсь, что у вас появились какие-то идеи. Поделитесь в комментариях, были ли у вас ситуации, когда вы получали неожиданный позитивный опыт. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!